Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ольга и сегодня хочу поговорить с вами о моем любимом продукте компании CuraClub под названием Deli Delixe ⁇ Ванильный вкус ⁇ Это удивительный продукт, который содержит в себе, во-первых, 11 компонентов красоты. Хочу более подробно на них сразу остановиться. Это, как вы видите, витамины и минералы, которые необходимы для поддержания, нашего, для поддержания здоровья и красоты нашего тела и организма второе что я хочу отметить это соединение трех белков как растительного так и животного происхождения в одном коктейле во-первых это молочный белок второе это сывороточный белок он же еще его называют спортсмены мышечным белком потому что он идет на набор веса и третий это соевый изолят 3, то есть это объединение да, в себе трех протеинов, трех видов протеинов, позволяет, во-первых, надолго утолить голод, во-вторых, он легко усвояемый продукт. Что очень классно, то что этот продукт низкокалорийный, если поближе посмотреть 195 калорий всего. Что это значит? Это классно для тех, кто хочет скинуть, снизить вес, да, избавиться от лишнего веса. То есть, если вы будете в таком случае применять э, коктейль, не применять, а кушать, да, коктейль э, вместо еды, хотя бы один раз в сутки, со временем ваш вес и фигура придут в норму. Если же вы хотите, как, например, спортсмены, данный набор веса, необходимо этот коктейль применять вместе с едой. То есть, сразу же после еды выпили, и это способствует набору веса. Если же вы спортсмен, Возможно, применяется 20 минут либо э, до тренировки, либо уже в течение часа после тренировки. А, что еще хочу отметить по ходу этого коктейля? Это очень вкусно. У нас есть в компании еще два вкуса. То есть это вот ванильный вкус, есть еще малина, есть еще шоколад. А, очень любят дети. Деткам это можно, передоза не будет, уже проверено. То есть можно его всем, как взрослым, так и деткам. Что еще хочу отметить, важно очень. это то, что э, наш продукт с коллагеном, это, наверное, единственный коктейль э, на сегодняшний день на рынке, который идет с коллагеном, в частности с пептидом Веризол, э, вернее с коллаген под торговой маркой Веризол. это запатентовано в Германии, сейчас более подробно остановлюсь и объясню, что это значит, э, когда девчонки, да, хотят избавиться от мелких морщин на лице, они идут к косметологу, чтобы уколоть специальные уколы, да, гиалуроновую кислоту и для разглаживания морщин а, на лице в частных. Если Вы будете применять регулярно наш продукт, это все равно, что внутрь вам, к Вам попадают необходимые минералы, да, которые идут с уколами. То есть это как укол, если можно так сказать, изнутри, да, а, то есть у нас есть результаты, особенно это видно на женщинах более зрелых, скажем так, да, когда после длительного применения нашего продукта у них действительно кожа становилась лучше, разглаживались морщины. Что еще хочу отметить, то что кожа, волосы и ногти приходят также в норму, за счет того, что насыщаются необходимыми минералами, полезными и витаминами. Так, еще Сказала уж, да, что без трансжиров абсолютно, то есть ну, без глютена и без ГМО. Поэтому вкусно, полезно и очень удобно для тех, кто в дороге. И сейчас буквально еще минутку я покажу, как я сама его использую, что это действительно очень э, удобно и очень быстро для тех, кто, да, там, кого нот и очень ограничены по времени. Итак, я люблю это делать с молоком. Вот беру молоко, 250 грамм, а, нежирного молока можно делать, да? А, заливаем шейкер специальный. И необходимо взять две ложки, здесь есть специальные ложки, примерные внутри каждой упаковки. Компания все продумала. Я сейчас, поскольку я сегодня уже пила, ну ладно, я две. Как вкусно. Люблю этот продукт. Ну, а Вам желаю э, хорошего настроения, здоровья. Э, выбирайте правильный, качественный продукт и будьте счастливы.